Привет, привет, тулик! С вами супер юрик. Это мой первый трек. Очень загрязненный трек. У меня есть мечта, чтобы было больше за. Это все, начало, это все начало, это все начало, ну и что такое? Да, я играю в футбол, изучаю сейчас глагол, затем делаю голову. Ай, это был авторгол, ложу по деревьям, как покручеля, за ним поразум у которой пробила шею. Это все начало, это все начало, это все начало. Да я играю в геометрию, даш. Ну что скажешь на это, Заш? Да я играю в Майнкрафт и тут сложный экран. Затем играю в Битвас, потом лечу на Марс, учу геометрию каждый день и мне вообще не лень. Это все начало, это все начало, это все начало. Ну и что такого? Это все начало, это все начало, это все начало. Ну и что такого? Это все начало. Ну и что с тобой?